Всем привет! В сегодняшнем обзоре двухкомнатная квартира с ремонтом в районе Бытха. Я бы даже так сказал, с дорогим и качественным ремонтом, а цена вас приятно удивит. Чтобы у вас было полное понимание, возможно, вы впервые на моем канале и вовсе не знакомая с районом Бытха, поэтому обязательно подпишитесь на мой канал. Не забудьте там поставить колокольчик, чтобы не пропустить интересные предложения. Итак, нахожусь я сейчас на Курортном проспекте. От этого места до нашего дома всего 600 метров. Эта дорога приведет вас в Адлер. Сейчас на ваших экранах знаменитая Хинкальная, это не менее известная Чебуречная. Эта дорога приведет вас в самый центр Сочи. Ехать буквально. Несколько минут на машине Сейчас мы перейдем в курортный проспект Покажу вам дорогу на пляж Там же тропа Теренкур, то есть тропа здоровья То есть вы перешли курортный проспект По лесочку Преодолели метров 100 ступенек И оказались на тропе Теренкур Там же ближайшие пляжи А можно метров 150-200 пройти по брусчатке Там апартаментный комплекс Камелия Со своими шикарными пляжами И как туда сделать Бесплатный пропуск с удовольствием с вами поделюсь информацией. Итак, это хинкальная, чебуречная. Ну а мы двигаемся в сторону нашей квартиры. Буду вам показывать дорогу. Сейчас на ваших экранах жилой комплекс «Идеал Хаус». Там есть бассейн, спортзал. Он у нас относится к разряду элитной недвижимости в Сочи. Сейчас там появилась квартира с ремонтом. 71 метр по цене 19,5 миллионов. Это самое бюджетное предложение в «Идеал Хаусе». Это санаторий «Металлург». Здесь имеется бассейн. С морской водой. Ну а мы двигаемся смотреть нашу квартиру. И, кстати, обратите внимание, что здесь есть такой небольшой небольшой уклончик. Но по сочинским меркам это практически ровная дорога. Кстати, если вы совсем не знакомы с микрорайоном Бытха, обязательно посмотрите мой полный обзор. Ссылка выскочит в правом верхнем углу. Но ведь движение это жизнь. Не дайте себе зачахнуть и покупайте квартиру на бытхе. Вот девушка с коляской идет. Для вас критична эта горка? Нет. нет. Другого ответа я и не ожидал, иначе она бы не жила на бытхе. Вот еще люди с коляской, с собачкой. Скажите, а для вас эта горка критична? Нет. Вот здесь на бытхе нет? нет? Видите, совсем не страшно эта горка на самом деле. А это мы уже приблизились к развивочке. Сейчас вот. Там на вашем экране появится жилой комплекс Белый, Белый дворец Опа, ну не без этого Это есть в любом районе Итак Белом дворце В Белом дворце есть, кстати, появилось несколько интересных предложений Вот он на ваших экранах Кому интересно, звоните, пишите Эта дорога приведет вас к 9 гимназии Тут я всегда мою машину. Это, кстати, ближайшая остановка до нашей квартиры. Это всего лишь 200 метров. И тут вот улица Динаморская. Здесь уже абсолютно, абсолютно ровная дорога. Вот, посмотрите, убедитесь. Это Гринхаус. Такой хороший отельчик. Я частенько сюда селю своих покупателей. В большинстве это заселение за мой счет. Ну, потому что от меня же тоже есть бонусы. Я вас встречу в аэропорту. Если нужно оформить ипотеку, это все не за ваш, так скажем, счет. И, соответственно, могу вас разместить в отеле. Вот здесь сбоку всевозможные там всякие палаточки, сдек, там аптеки, маптеки. Что еще? Красивые пятиэтажки, широкие асфальтированные. Дороги. Кто-то звонит. Надо ответить. На бытхе нет острых проблем а с парковкой. Здесь возле дома вот еще аптека, оптика, пекарня. Кстати, у нас вообще нет проблем с парковкой, потому что, смотрите, кстати территория закрытая. Все выложено брусчаткой в доме. Вот бытовая химия, косметика, одежда, вот салон красоты, вот здесь спортзал, в доме Сбербанк. В общем, смотреть квартиру сейчас будем именно в этом доме. Здесь вот с торца вход в Сбербанк и также с торца вход в дом. территория закрыта все выложено брусчаткой подсветочки лавочка под навесом под навесом велосипедная парковка ландшафтное озеленение здесь вот на газоне тоже есть подсветки Пальма, банан, беседка, которой можно, можно пользоваться. Привет. Еще лавочка. Детская площадка. Это еще не все. Эти мангальная зона. Водичка, все работает. Вот так выглядит сам дом. Есть еще вот такая зона отдыха. Смотрите, как здесь все культурно устроено. Эквалюнковка, рукомойник, столик. Ну все как положено. Вот здесь очень дружные соседи. Поэтому советую присмотреться вам к этому предложению. В доме всего лишь 14 квартир. И продавец как говорит. Я сейчас по поводу парковок. Пока можно будет потесниться вот здесь. Но а, в ближайшее время будет собрание дома. Не хватает всего 4 парковки. И уже как бы согласовано, смотрите, убрать вот этот забор. И заезд сделать вот отсюда с улицы Дивноморская. таким образом всем жителям будет хватать места. То есть тут спокойненько четыре машины поместится. И цена вопроса всего лишь 40 тысяч рублей. То есть там получается по 10 тысяч нужно будет скинуться и у вас будет свое парковочное место. Сейчас вам покажу еще подъезд. Квартира находится на втором этаже. Но подниматься вам всего лишь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять ступенек. Но в доме есть и лифт. Квартира общей площадью 58 метров. Вот ее два окна. То есть вид будет в зелень. Она скоро тут появится. Вот в эту елочку. И с лоджией будет видно даже немного моря. Я почему не показываю квартиру, потому что в ней живут квартиранты. Сейчас я покажу вам фотографии. Общая площадь 58 метров, действительно хороший, дорогой, качественный ремонт. Квартира спланирована в просторную кухню-гостиную и две спальни, в каждой спальне есть окно. Коммуникации центральные, двухконтурный газовый котел, по всей квартире теплые полы, а коммунальные платежи будут минимальные. Обслуживание дома всего лишь 20 рублей. Это получается с квартиры около 1000 рублей. А квартирантов сейчас нет в Сочи. Они вернутся 1 февраля. Соответственно, можно будет посмотреть квартиру вживую. Хотели ее выставить за 9 миллионов, но с таким хорошим ремонтом как-то не особо хочется дешевить. Выставляем за 9500 с разумным торгом. Поэтому, если вам понравилась квартира, не тормозите. Звоните, пишите по телефону, который появится на ваших экранах. Отвечу на все вопросы. За хорошее предложение, за мои старания Поставьте лайк, ведь это совсем не сложно. Подпишитесь на канал. И если до сих пор этого не сделали, обязательно там поставьте колокольчик, чтобы не пропустить интересные предложения. Также много вторичек в Инстаграм. Туда тоже подпишитесь. Ну а у меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков. Недвижимость в Сочи. До новых видео. Пока.